Ну что ж, я думаю, пора начинать. Приветствую, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Надеюсь, что все сегодня присутствуют заинтересованные лица, либо новички, кто очень хочет научиться зарабатывать в интернете, либо те а, предприниматели, кто уже зарабатывает в интернете. Я думаю, что для всех информация моя будет очень и очень полезна. Рекомендую находиться на вебинаре до его окончания, потому что именно в конце вебинара я расскажу, какие действия нужно сделать, чтобы уже в эту пятницу вы вышли на свои первые доходы из интернета. Если вы еще ни разу не зарабатывали, но если же вы зарабатываете, то это будет, то это будет прекрасная возможность Увеличить ваши доходы. Итак, посмотрим, давайте, кто, какие города у нас присутствуют. О, сколько много городов. Хорошая аудитория сегодня собралась. Международная, Германия, Израиль, Казахстан, Россия, Украина, Беларусь. Здорово. Я очень люблю интернет-бизнес. Не только потому, что можно делать этот бизнес, сидя дома, но также, что свой бизнес можно вести из любой точки мира и на всю аудиторию. И вообще не важно, на каком языке разговаривают ваши партнеры, Google Translate еще никто не отменял, его можно использовать. Если кто-то не знал, и у кого-то э, возникает вопрос, как же можно делать бизнес через интернет с людьми, разговаривающими на другом языке, это вообще не важно. у нас международная компания, и э, все друг друга прекрасно понимают, когда мы работаем даже через переводчик. Итак, давайте приступать. Тема сегодняшнего вебинара «Как быстро зарабатывать на стартапах». И сегодня я хочу познакомить вас с, с новым стартапом. Называется K-MAT Клуб». Запустился в апреле и сегодня показывает динамичное развитие. И причем направление, что выбрала компания, оно сейчас находится в тренде. Я тоже хочу представиться, вы должны понимать, почему меня вам сегодня нужно послушать и почему я вам могу дать очень много полезной информации. Меня зовут Елена Туманова, я лидер компании K-MAT Club, я инвестор, предприниматель с очень большим стажем, также бизнес-тренер, я автор и соавтор нескольких курсов по автоматизации бизнеса в интернете. Более 23 лет у меня был бизнес на земле, это салон аппаратной косметологии, я владелица салона, я была не только директором, не только владелицей, но еще и занималась сама продвижением. То есть я делала рекламные кампании, запускала. Я работала очень много, практически 24 часа в сутки, семьи практически не видела, потому что нужно было постоянно в тренде. Тогда все очень сильно развивалось, очень бурно развивалось. И чтобы соответствовать, чтобы быть постоянно в тренде, нужно было, конечно, делать очень много телодвижений. Все шло очень хорошо, это был известный салон, в городе в Красноярске я живу, и очень долго приносил мне очень хорошие доходы. В, 2000, в 2013 году случился очень большой спад, и даже была мысль о том, закончить эту карьеру, либо побороться еще за этот бизнес. Я выбрала решение побороться потому что другого источника дохода у меня не было, я победила в этой битве, но я начала понимать, что нужно провести очень четкие анализ, и понимать, почему вот начинаются такие спады. Я, конечно же, обратила внимание на интернет, потому что все рекламные кампании, которые я проводила обычно, они не приносили уже доход, стоили очень дорого, но иногда это просто был просто слив денег. Я наблюдала за ребятами, которые уже зарабатывали в интернете, для меня это был вообще полностью темный лес, я был, совершенно не была пользователем, даже компьютера, как-то это было все не нужно, мы все писали вручную, то есть это было вот, ну, в такое время для меня было непонятно, как же я буду двигаться в интернете. Но постепенно, постепенно я начала обращать внимание на этих ребят, я начала знакомиться, я начала обучаться, обучать, покупать курсы, начала делать рекламные кампании. Бизнес, конечно, подтянулся, стал, ну, скажем так, опять приносить мне очень хорошие доходы. Но я уже для себя поняла, что мне нужно уходить в интернет. Я устала работать 24 часа в сутки, я хочу работать из дома, а еще лучше находясь на морях, океанах и вот чтобы зарабатывала также хорошо. В 2018 году весь путь занял обучение и эм, осознание полного, что будущее за интернетом, это у меня где-то ушло лет пять. Я самостоятельно по крупицам все это собирала, сама обучалась и вот все это делала. В 2018 году я познакомилась с ребятами, которые продвигали интернет-бизнес, используя системы по автоматизации. Мы в кооперировались, создали очень мощный обучающий курс по автоматизации бизнеса, где наши партнеры обучались с нуля, уже до э, таких элементов высшего пилотажа, кто хотел, да. И э, мы продвигали э, таким образом один из матричных сетевых проектов. Все очень хорошо заработали, ну и я в том числе, и те партнеры, кто обучились и применили эти навыки, тоже в короткие сроки очень и очень хорошо заработали. С многими мы до сих пор сотрудничаем в различных компании и в Кеймат-клубе тоже. Мой личный результат был за очень короткое время, структура более 2000 человек, лично приглашенных из них было около 500. Конечно, я практически никого не знала, это бы единицы, прям вот яркие такие лидеры, с кем мы лично были знакомы, остальные все пришли с холодного рынка, то есть я работаю только на холодном рынке, я никого не обзваниваю, я работаю только с теми людьми, которые, получив мою информацию, сами хотят получить ну, информацию о том, где я зарабатываю или получить там ну, что-то там еще, да? какие-то может быть навыки и так далее. Таким образом, не просто так я вам рассказываю, что я умею, поэтому я думаю, что вам сегодня следует ко мне прислушаться и я думаю, что много полезной информации вы сегодня от меня получите. Ну что ж, давайте приступим непосредственно к презентации Кеймат-клуба. Покажу, почему направление это вызвало у меня особый интерес, почему здесь идет такое вот хорошее, плавное, динамичное развитие, почему партнеры довольны и получают свои комиссионные даже в пассивном режиме. Добро пожаловать в международную криптосистему Кеймат.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 давно работаете в интернете, у вас есть своя собственная гениальная идея, вы можете запустить на нашей платформе свой собственный бизнес и его монетизировать. А наши специалисты помогут вам в этом вопросе. Один из проектов, первый был уже у нас запущен, это матричный проект, называется Insign Turbo 4. И многие партнеры, кто инвестирует на данную платформу, активно э, здесь участвуем и, естественно, зарабатываем. Как Кеймат приумножает активы? Каждый участник или лидер, который инвестирует в технологичность и масштабируемость экосистемы, еженедельно получает дивиденды, а точнее до 50% от прибыли перечисляется инвесторам в зависимости от суммы в стейкинге. Как Кеймат генерирует прибыль? В экосистеме уже сейчас несколько видов дохода. Платформа запустилась в конце апреля. Я сюда зашла в июне, 6 июня и июнь, июль, август. то есть Три месяца я уже здесь работаю и, конечно, я уже зарабатываю не только как пассивный инвестор, но и по партнерской программе и даже уже два раза получила премию от компании за получение рангов. Итак, первое это продажа лицензий на создание собственных проектов. Далее продажа токена КМ для участия в проектах платформы. Для того, чтобы участвовать в проектах, необходимо купить наши внутренние токены КМ. Один токен КМ равен одному доллару и уже дальше участвовать этими деньгами на нашей платформе. Далее, продажа рекламных баннерных мест, у кого есть бизнес. Неважно, какой земной либо интернет-бизнес, понимаете, что рекламные места, они продаются и они стоят достаточно дорого. Так вот мы предоставляем баннерные места. Следующее направление это услуги по индивидуализации проектов. То есть, если у вас есть гениальная идея, но она отличается от наших алгоритмов то, конечно же, наши специалисты создадут для вас ваш индивидуальный проект, и вы сможете его запустить и монетизировать на нашей платформе. Далее, запуск собственных проектов на платформе. На осень у нас запускается от нашей платформы свой собственный проект, какой я расскажу об этом чуть позже. Но это очень много иксов для всех партнеров нашей платформы. И следующее направление это совместный запуск проектов. То есть если у вас есть гениальная идея, но у вас нет денег, а у нас есть деньги и специалисты, то мы можем объединиться и совместно запустить этот проект. От этого будет прибыль всем. Еще один очень выгодный источник, который у нас уже начинает работать, но еще не запустился в первую, ну, в полную мощь, это KMAX SPAMP. У нас есть наш токен KMX с потенциалом роста X15 и market making, то есть возможность управлять стоимостью этого токена. Услуга KMX Pump это услуга за выполнение определенных условий каждым участником. Каждый участник сможет подключиться к чат-боту, который будет давать Pump сигналы нашего токена. То есть эта монета была создана исключительно для заработка, и так как мы можем управлять стоимостью этой монеты, то мы на этом, конечно же, и будем хорошо зарабатывать. Я сейчас уже купила эти токены и наблюдаю, как они растут, то я продаю, если они падают, я покупаю, таким образом я уже даже вышла в плюс. Токен KMX уже запущен и торгуется на бирже PancakeSwap. Есть все адреса, то есть все можно посмотреть, все это уже работает и уже даже приносит прибыль. На осень запланирован собственный проект платформы KMAT Клуб. Это мультипрограммная жилищно-распределительная система. Как это будет работать, я пока не могу раскрывать эту тайну. Пока это у нас в секрете, но, несомненно, это очередные иксы для участников. На 2022-2023 20, год у нас запланированы следующие проекты. Это запуск КФФ фонда, венчурный криптовалютный фонд с самой справедливой и безопасной моделью опциона с доходностью от 2% в сутки в первые месяцы после запуска. Вот Это очень выгодное направление и те партнеры, кто будут в самом начале зайдут, вот эти все сливки соберут 2% в сутки в первые месяцы. По мере разрастания фонда. Наполнение партнерами, конечно, процент начнет снижаться, перейдет в адекватный, это все равно будет выгодно, это все равно будет доходно, но в первые, вот в самый первый момент это будет максимальная прибыль для своих партнеров. Следующее направление P2P экварин, когда каждый участник сможет предоставить свои счета в аренду и за это получать от 2 до 5% от оборота по счетам. Вот это направление, оно очень востребовано, я вот сейчас уже... Тестируем и могу вам сказать, что это действительно очень серьезный доход к вашим деньгам. И я думаю, он понравится тем, кто может выполнять вот такую четкую организованную работу. Далее, кеймат лотерея, кеймат социальная очередь. KMAT, p 2 кредитование, вообще отличное направление, и это тоже будет очень востребовано, я много об этом слышала, но еще нигде не видела, чтобы кто-то реализовал это серьезно, так вот у нас это будет реализовано, что это значит, это значит, что каждый партнер, у кого есть деньги, могут дать в кредит любому партнеру, кто хочет это взять, ну естественно, будут определенные условия, когда это можно сделать. Не нужно идти в банк, не нужно брать, собирать документы, вы выполняете условия на платформе и это будет безопасно для обеих сторон. Ну а те, кто дает в долг, конечно, будут зарабатывать на процентов. Далее, Кеймат гарант криптосделок, это вот как раз в этом случае Кеймат платформа и выступает гарантом, безопасности всех сделок и следующее направление кеймат международный платежный крипто кошелек но ну, это понятно что это тоже очень необходимый и выгодный для нас инструмент как заработать кеймат уже сейчас вот прямо уже в настоящий момент уже сегодня первое самое любимое это абсолютно пассивный доход этот инструмент у нас называется стейкинг вы покупаете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 Стоимость токена КМ фиксирована, а значит у инвесторов не будет проблем с волатильностью актива. Начисление дивидендов происходит каждые семь дней. По пятницам у нас самый любимый день, потому что каждый партнер, у кого есть депозиты в стейкинге, получает свои дивиденды. Причем последние пять недель мы получили 4 0,9% на сумму своего депозита, то есть в месяц это получается 18% на, на доллары, так как у нас один км равен доллару, то это прекрасная доходность, если мы смотрим по банковским счетам да по банковским накопительным счетам ну, допустим в альфа-банке когда я хотела открыть валютный накопительный счет то мне сказали что это очень невыгодно потому что меньше одного процента в год а здесь мы зарабатываем 18 процентов в месяц поэтому это конечно просто самый любимый наш инструмент минимальная сумма для отправки в стейкинг это 10 км или 10 долларов это доступно ну, просто каждому. А максимальная доходность при статичной сумме достигает 500% или x5. Причем хочу сказать сразу, что тело вклада не выводное тело начисляется у нас вместе с процентами давайте просто посчитаем если 100 долларов вы положили депозит у вас будет работать пока не устанет 500 и расчет простой до да? 100 долларов это ваше дело вклада 400 процентов сверху вы заработали если вы подкладываете денежки то соответственно время работы депозита увеличивается и сумма естественно будет больше будет работать пока те деньги которые вы положили в стейкинг не увеличатся в 5 раз очень доходно очень спокойно и это очень радует инвестирование в проекты инвестирование своих финансов или компетенций в готовящиеся к запуску проекта если у вас есть свободные деньги пожалуйста вы можете участвовать еще и в этом здесь конечно тоже совершенно пассивный доход участие в запущенных проектах на платформе. Даже если вы лично не участвуете в проекте, но участвует ваш реферал или ваш партнер, вы получаете профит. То есть вся платформа создана таким образом, это очень удобно, существует техническая привязка ваших партнеров. Единожды приглашенный человек на, на нашу платформу, если он вы, допустим, работаете только в стейкинге, а он еще хочет, в других проектов, которые развиваются, то вы в любом случае, даже если вы не участвуете, вы будете получать свои комиссионные. И еще одно направление, что уже дает нам доход, это торговля токеном. Покупка-продажа токена КМХ на внешне децентрализованной криптобирже PancakeSwap. Вот это все... Уже работает, на этом все мы зарабатываем. И еще раз повторюсь, что здесь можно зарабатывать как совершенно в пассивном режиме. Вы можете никого не приглашать, свои дивиденды вы зарабатываете, получаете на свой кошелек каждую пятницу. Деньги выводятся в любое время, в любой день. Регламент 72 часа по правилам. Ну, по опыту это ну, порядку 12 часов. Деньги выводим на TronLink кошелек, либо вы выводите на PerfectMoney. Также у нас есть для удобства внесения денег и выведение денег у нас есть наши корпоративные карты. Предусмотрено это для тех партнеров, кто ну, совсем не умеет работать с криптовалютой, для них это пока еще сложно. Работать с кошельками, вводы, вводы, выводы. Можно воспользоваться корпоративной картой. Для этого необходимо написать лично мне. И мы уже в индивидуальном порядке решаем эти вопросы. Переходим дальше. Конечно, помимо пассивного дохода у нас есть еще и активная партнерская программа и наше предложение подходит конечно для лидеров и активных участников потому что кеймат в первую очередь это сетевая площадка поэтому поощрение за сетевое продвижение достигает аж до целых 40 процентов от оборота если вы активный участник и у вас в стейкинге, либо вы участвуете на нашей платформе суммой не менее 100 км или 100 долларов, у вас открывается партнерская программа. Это очень выгодное направление, я бы каждому рекомендовала это делать. Даже если вы пассивный инвестор, вы говорите никого не буду приглашать, я вам сейчас расскажу свою стратегию, с которой я когда-то начинала. Так как я инвестор и меня тоже очень долго интересовал только пассивный доход, в моем окружении всегда есть люди, с которыми мы кучкуемся, да, вместе делимся информацией, зарабатываем в каком-то проекте, что-то там обсуждаем. Моя задача только было сказать людям, что я нашла еще вот такой проект, я сюда инвестирую, если хотите, ну вот вам информация изучайте. Люди с удовольствием заходят в те проекты, где уже есть какой-то опыт работы. Поэтому вот так у нас пассивные инвестора тоже строят свою структуру, причем здесь уже ну неважно, активно вы это делаете или пассивно один-два человека зашли занесли каждый по 1000 долларов и положили на стейкинг 15 процентов вы получили причем даже если вы проинвестировали по минимуму то есть от 100 км у нас открывается партнерская программа 15 процентов с 1000 долларов это 150 долларов поэтому вот и считайте, выгодно ли здесь продвигать партнерскую программу или не выгодно Далее, у вас может открыться вторая линия, и она открывается очень быстро и легко, 10% вы получаете со второй линии, если вы суммарно участвуете на сумму 200 км или 200 долларов. Есть определенные условия, с условиями я сейчас подробно не буду ознакомливать, только скажу вот в буквально в двух словах на нашем официальном чате, вернее и в чате можно задать этот вопрос, мы сбросим маркетинг план, и у нас есть на сайте, все очень просто. Далее, третья линия вам даст 5%, суммарно вы должны участвовать 500 км, и у вас должен быть суммарный оборот, то есть вы уже здесь должны сделать суммарный оборот не менее 3000 км всей команды. Значит, вот по поводу здесь смотрите, третья линия от 500 км, то есть вам не нужно доложить еще 500 там, к еще к предыдущим, чтобы открылась эта третья линия, вы постепенно накапливаете, докладываете и суммарно у вас сумма 500, тогда пожалуйста у вас уже открываются следующие преференции. Четвертая линия вам даст 4%, здесь участие суммарно на 1000 км, должно быть определенное количество участников с открытой первой, второй, третьей линии, суммарный оборот 10 тысяч км или 10 тысяч долларов. Пятая линия 4%, тоже определенные условия, шестая линия 2%, участие суммарно на сумму 2000 км, но когда вы дойдете уже до шестой линии эти у вас уже будет гораздо больше на ваших депозитах, чем тысячи долларов. И, конечно же, выполняйте условия. И так посмотрим. И суммарный оборот, у вас должен быть 25 тысяч или 25 тысяч долларов. Очень все адекватно, все очень просто делается. Что свои ранги, свои линии. У меня открыто уже три линии, Открыта уже даже четвертая линия. Все это делается очень и очень просто, быстро, потому что э, все здесь работает как часы. Как еще можно зарабатывать здесь деньги для активных партнеров? Это э, ранговая система. Вы получаете участника, как только вы регистрируетесь. Далее выполняете э, условия, открывается у вас вторая линия, вы зарабатываете премию 80 КМР или 80 долларов. Далее ранг профессионал, третья линия, необходимо иметь одного специалиста в первой линии и вы сразу же получаете премию 500 КМР или 500 долларов. Вот эти 580 долларов я получила в течение первого месяца, потому что очень быстро люди хорошо реагируют на условия, хорошо реагируют на компанию, видят начисления каждую пятницу, хорошие, адекватные проценты, люди с удовольствием заходят и также заходят крупные инвесторы, поэтому все растет очень быстро, а деньги можете сразу брать, пользоваться, выводить без проблем. Следующий ранг вам даст предприниматель, это четвертая линия, вот у меня скоро откроется четвертая линия и я заработаю премию 3000 долларов или 3000 КМР. Шестая линия, у вас когда открывается у вас ранг магнат, и оборот определенный вы умеете, и зарабатываете 5000 долларов. Все действительно платится, компания очень щедро вознаграждает своих лидеров, не скупится, и все здесь очень просто, понятно.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 вы один раз делаете работу потом постоянно получаете в стейкинг ли зашел ваш партнер в жилищной программе принял участие инвестором он стал то есть вы постоянно постоянно получаете прибыль и можете пользоваться своими деньгами какая же еще есть помощь и очень щедрый инструмент для активных лидеров инструмент называется KMATWEB.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 Представляем вам кейматвеб. Что же такое кейматвеб и что это дает? Это бесплатный трафик от полутора тысяч человек на полном автомате. Что вам нужно делать с этим трафиком? Получаете людей, рассказываете о платформе, регистрируете участников в свою команду и получаете колоссальные вознаграждения то есть все очень просто для того чтобы запустить этот проект вам необходимо участвовать на платформе сумма не менее 500 км или 500 долларов и также вам нужно создать свой телеграм чат потому что все работает через Telegram. Компания вам дает живых участников, не ботов, ни каких-то пустых людей, это реально работающие люди, ищущие, кто работает в интернете. Поэтому самое главное, качественную информацию даете,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 Получаете свой ключ к будущему богатству, начинайте инвестировать, начинайте обучаться. Если вам нужна будет какая-то помощь, можете обращаться ко мне лично. Я с удовольствием помогаю своим партнерам. Можете найти меня в Телеграме, можете найти меня в чатах. Ссылка на чаты будет, если у меня получится, я сюда отправлю вот, в чат вебинаре. Либо это уже будет находиться в записи под видео на, ю, на моем YouTube-канале. Вы можете ну, прямо в комментариях там написать, в Telegram чаты наши добавятся. Всегда есть информация самая актуальная, всегда помогу. Так что не стесняйтесь, обращайтесь за помощью и за получением информации. Также у нас в наших чатах всегда есть лидеры, всегда есть активные партнеры, кто с удовольствием подскажет вам. Если вы зашли по рекомендации вашего друга, человека, который вас пригласил, обязательно возьмите у него реферальную ссылочку и регистрируйтесь уже сегодня на нашей платформе. Регистрация очень простая, незатруднительная. Пишите свой логин, свой пароль придумываете, вашу электронную почту, телефон и уже начинайте совершать. Все инструкции есть, если вы пришли по моей рекомендации, по моей рекламе, то, конечно же, напишите мне в личном сообщении, все инструкции от меня вы получите. Итак, надеюсь, моя информация для вас была полезной, понятной. С удовольствием буду отвечать на ваши вопросы, присоединяйтесь к нашей платформе, зарабатывайте, и я желаю всем нам хорошего профита. Всем пока!